И вам привет! У микрофона Вадим Картавый, вы на канале Картавый, в игре на ПК. Приветствую вас, друзья! И сегодня мы поиграем с вами Generation Zero. Это будет прохождение игры полностью... Почему меня так респануло? Так, ладно. Пожарим нужно спуститься. Здесь есть безопасная тропинка, где можно пройти все, что возможно. Скорее всего такой тропиночки нет. У нас есть поблизости тачечка, которую... Можно? Ладно, поездить на ней не судьба Мы пойдем изучать данный мир Безопасные тропы ищем Или чудо На всякий случай заряжу свою... Что это? почему этот тварь не умирает вау по второй стороне к один подошел сейчас мне пукан здесь наваляет С этой пушкой нам вообще у меня еще патроны кончит! А! Я больше с тобой не играю. Он меня точно не. А покроюсь тут. Здесь не найдет это точно. Так, у нас проблема. У нас кончились патроны. У нас все проблематично. То плохо музыка играет. На, на часах 0-0 минут 0-0 секунд кончилось давайте посмотрим что у нас еще в патроны срочно нужно искать животного слабые места как-то для хилки Короче, ладно, пошлите. камни разорвали сразу уже. Полностью. Оружия у меня нету. Ну-ка, я по этой стороне пошел. У меня есть возможность открытого мира а, успешно так вот здесь я больше Когда не умею плавать то это все это я думаю что он не умеет Это этот тварь, он там лазит, поэтому я побежал. Отсюда, она там лазит, Мне нужно найти срочно патроны, я не знаю, где они находятся, это вообще. Мне не хватило 90 патронов на эту тварь. Очко мне разорвали. Очко истекает кровью полностью. Мне 32% хп жизни. Я ушел в лес. А это, знаете где? Картин. У нас безопасное укрытие. И безопасное укрытие 2. Бежище. Ну, а, нам нужно попасть. В основное убежище, да, я так понимаю? Нет! Нет! Они будут гоняться до мной до утра или до конца игры. Потому что до конца игры это только начало. Начало всего. Графика мне нравится. графиком нравится. так вот здесь есть какие -то. я только хотел полутаться он а мне нет О, меня обидел там вообще не дают Я уже час как патроны ищу Здесь их похоже нам кранты, ребят. В любом случае, потому что... И им... Тронлут. Опа. классно ай ай ай ай ай ай ай ай ай да, ай ай бегу я ай церкви короче пока еще те силы есть у меня А, я уже это понял, что скрытность э, Это сестра таланта Я тут скрывался полгода Чтобы Патрончики найти Опа. А эти твари еще здесь а! так, ну, Я здесь не пройду никак долго смеяться мы получили какой-то безумный опыт адио мне надо что-нибудь а это наш контейнеров мы будем ложить всякую пловину наш лут побочное поручение ну как всегда Эти патроны получше, мне кажется Эти патроны получше Защищать территорию Я думаю, вы будете со мной полностью согласны нужно это сделать вау вау вау вау что их там Сколько? у меня опять патронов нет как, как здесь крафтить патроны бить не Я в первом же, в первом же получасах, получасах, наверное, в первом же получасах получил кучу эмоций. Я не знаю, я никогда столько эмоций не получал за пол полчаса винтовку оружие а, гранатомет а. Если я так понял мы здесь будем кран патроны можно скрафтить Требуемые ресурсы, чатка свинец. Это я еще не понял. Но я думаю, мы разберемся. Можем только разобрать пока. Ли знали нам бита против... Можете создавать пример предметы в мастерских, которые обычно находятся в открытии. С... Необходима схема соответствующего ресурса. Это одежда, по Можем всячески одеваться, раздеваться. Так. У нас крафтилка. Нужно ознакомиться с местностью. реально издевайтесь над людьми ну, патронов так напихали сюда кучу роботов Алф. Алф Алф. Так, я понял. У нас будут здесь всячески. Ух, нет. Я зря пулю по... Ну а это покруче, конечно же, пистолета. О, вау, вау. Так. осталось? Нигде все патроны? Он ее Вот они где патроны-то, а? плоты прям я их конкретно не вижу там еще кто-то и оптика Здесь побольше патронов у нас с вами. Поэтому мы постараемся использовать сначала пистолетные патроны, потом патроны гробовика. Найти и попытаемся не знаю, Здесь их много, поход. Это мои... Товарищи погибли за родину. Что вижу. будем охотиться пока у нас есть патроны отлично Отличная игра, просто мне понравилась. Поздравляю нас с неким копи Мы взяли кое-какие предметы. много выжили. Нагодится. один мне нравится что-то нечто чем-то на этом, друзья я, наверное-таки сегодняшний наш рейд наше приключение небольшое в игре закончу и вот. что вы поддержите им царским лайком напишите мне свои комментарии ну и как всегда на связи был карта вы выигран микро